В Медицинской академии идет выпускной экзамен. Профессор говорит, кто на ощупь угадает, какой орган, и достанет его правильно, тот сдал. Первый подходит, копается, копается в мешке. Говорит, сердце достает и правда сердце сдал. Второй подходит, копается, копается в мешке. Легкая достает и правда легкая сдал. Третьей подходит девушка, копается, копается так долго в мешке. И говорит, сарделька, профессор, я тебе даю хорошенечко подумать и назвать правильно человеческий орган. Она так из мешка достает сарделька. И правда, сарделька, хирурги так переглядываются. И один другому говорит, слушай, а, а чем мы вчера закусывали?